Добрый день, уважаемые телезрители. У нас очередной выпуск программы Смотрите, кто пришел. И мы продолжаем наш цикл а, с ведущими учеными Казанского федерального университета, теми людьми, которые м, обеспечивают К... куют науку в стенах нашего университета. И сегодня в студии я ведущий Рустам Вафин. Мне помогает журналист Альберт Бекбов, и наш гость это доктор биологических наук, научный руководитель. Научно-исследовательской лаборатории бионанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Фахрулин Равиль Фаридович. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Равиль Фаридович, я хочу начать наш разговор с ваших регалий званий и научных достижений. Вот. докторская диссертация в 30 лет – это круто, скажу, это очень круто. Uh, индекс хирши это наук, наукометрическая оценка вашей научной деятельности в научном мире. 32 это за предельно круто. И я даже не знаю, кто в Казанском университете имеет более высокий индекс хирши. Uh, расскажите о своем пути в науку. Как вы в микробиологию, как вы поняли, что это ваша стезя, как вы сюда пришли, что кто повлиял на ваш выбор и что повлияло на ваш выбор? Я бы не сказал, что мой персональный опыт является примером для подражания. Я на самом деле не могу сказать, что у меня с раннего детства было какое-то стремление именно к микробиологии или к биохимии. Кстати, я на самом деле поступал учиться, планировал стать физиологом. И несколько лет учился на физиолога, потом по ряду причин стал — Биохимикам. — Каких причин, кстати, интересно? А, ну, скажем так, возник вопрос о научной работе, о том, чем заниматься дальше, а кафедра физиологии, на которой я на тот момент обучался, в основном занималась э, такими вопросами, которые требовали экспериментов на животных. А я не очень люблю заниматься, нам приходится это делать иногда, но я не люблю... Мучить зверю. Ну, скажем так, э, мы тоже мучаем, но мы мучаем одноклеточных, простейших и очень маленьких червячков, которые, ну, им, наверное, тоже не так приятно, когда над ними проводят какие-то эксперименты, но все-таки это с морально этической точки зрения проще делать, чем, допустим, когда у вас на операционном столе лежит мышка или крыса или морская свинка, поэтому вот на тот момент э, я стоял перед выбором или заниматься э, физиологией, что требовало бы э, участия в вивисекции, а мне это не очень нравилось, либо заняться какими-нибудь другими исследованиями, и на тот момент э, на кафедре биохимии Казанского университета как раз возникла вакансия по э, научной работе в области, которая совершенно никак не, не была связана с э, экспериментами с использованием лабораторных животных. Я этой э, возможностью воспользовался и доучивался я уже на кафедре биохимии. Э, защитил диплом, защитил кандидатскую. После чего мне удалось выиграть грант Алгарыш. Это был первый, Это самый, первый, первый, год, первый, самый, первый год, самый первый год этого гранта. Это грант, который, по-моему, проводится до сих пор. Он был инициирован правительством Республики Тарстан. И в рамках этого гранта победители имели возможность в течение некоторого времени, в моем случае это был год обучаться в некоем зарубежном вузе, в моем случае это был один из британских университетов. Ну, я бы не сказал, что это, это, конечно, не Оксфорд, не Кембридж, но тем не менее, по крайней мере, химические показатели этого вуза весьма достойны. Я работал в очень неплохой лаборатории. — Лондон вообще столица по биотехнологиям. — Возможно, но я работал не в Лондоне. поэтому Сейчас, правда, у нас есть коллеги, с которыми мы вместе занимаемся некоторыми исследованиями. Они базируются в одном из университетов Лондона. Но сам я в Лондоне работал совсем недолго и гораздо позже. И было это вообще не в научном скажем так, не университете, это был музей, британский музей естественной истории. У них тоже есть очень крупное научное подразделение. Они занимались, как ни странно, токсичностью наноматериалов. То есть вот мы вместе с ними несколько работ сделали в свое время. Но это было уже позже. А так после того, как я поработал в Великобритании, там я познакомился с коллоидной физической химией. То есть, на самом деле, у меня есть и химический диплом, так что в какой-то степени я, наверное, химик тоже. По, -по, По крайней мере, справку показать могу, <laughs> если кто-то усомнится. <laughs> вот. mm -hmm. а, и после чего, вернувшись в Казань... Ну, на самом деле, я никогда не уезжал из Казани. То есть, я находился в, так, скажу скажу так, в длительной командировке. То есть, я физически... Никогда. Меня нельзя назвать возвращенцем, я не уезжал, я всегда работал здесь. И те случаи, когда мне приходилось работать за границей, это скорее стажировки, командировки, которые продолжались не более года. Зато несколько... настоящий научный патриотизм. А, ну, я не могу комментировать на предмет того, применим ли термин патриотизм к науке вообще, потому что наука, она интернациональна. То есть это в науке... да, это да. В науке не бывает, может быть, только в каких-то гуманитарных областях, где речь идет о очень узких каких-то направлениях, там, возможно, как-то можно об этом говорить, что есть какие-то люди, которые вот занимаются исключительно... Патриотической наукой. Да, а в естественных науках это невозможно, потому что без... Ну, к счастью, уже прошли те времена, когда мне кажется, кто-то говорит генетика или кибернетика считались чуждыми продажными генетиками. Мне кажется, когда кто-то говорит о патриотической науке, он говорит фуфло, простите меня, телезрители. Они занимаются фуфло, мне кажется, потому что наука она не может быть каких иметь национальных границы. И собственно это вообще нормальная практика, то есть люди вообще Ученые они перемещаются по миру, и связано это не, даже не с условиями работы во многих случаях, а с гораздо более э, сложными факторами. То есть мы не говорим о том, что, допустим, в каком-то месте работать лучше, в каком-то хуже, и поэтому ученые переезжают с того места, где хуже, туда, где лучше. Бывают ситуации, когда человеку необходим доступ к уникальной технике, которая отсутствует в других местах. Не потому что там хуже, беднее, а просто вот так сложилось, что в данном конкретном месте этого прибора нет. Либо человеку необходим доступ к технологиям, к группе, которая уже занимается чем-то подобным. И когда люди собираются, э, да, собираются вместе, проводят какие-то совместные исследования, у них в итоге то, что они могут сделать вместе, получается гораздо лучше, чем каждый из них по отдельности. И сумма результатов каждого по отдельности будет гораздо меньше, чем общая сумма, когда они работают вместе. И это касается э, любых ученых. То есть, э, то есть возникает синергетический эффект? Да. Ну, возможно. Я, мне трудно сказать, как это назвать. Возможно, это можно назвать так. Но вот по опыту я знаю, что э, даже исследователи, которые работают в лидирующих по, э, скажем так, э, числу публикаций, по уровню публикаций в странах, это США, Китай, Япония, Германия. Может, еще ряд стран. То есть есть как бы, обще, общеизвестные факты. Число публикаций, число публикаций в журналах, которые входят в так называемый Nature Index. То есть мы можем взять и посмотреть, с какой стороны больше всего опубликовано статей в таких журналах. И вот, если мы посмотрим на то, как организована работа ученых в этих странах, они тоже не сидят на месте. Они не сидят только в своем университете, они перемещаются по своей стороне, по другим странам. Ситуация, когда Предположим, японский профессор едет на год поработать в Германию, и наоборот, это стандартная очень часто происходящая ситуация. То есть в этом нет ничего, никто ему не будет говорить дома, что вот он, у него нет патриотизма, и он уехал работать. Это на самом деле его будут поддерживать, потому что он поедет в другую лабораторию, он ознакомится с какими-то новыми технологиями, он вернется к себе, он Затем передаст эти технологии студентам, аспирантам, коллегам по работе. То есть будет происходить обмен самым важным, потому что техника это, — это важно, но это не так важно, как э, человеческий ресурс. То есть любая техника, если у вас нет людей, которые на ней умеют эффективно работать, она будет стоять мертвым грузом и, в, в лучшем случае она будет выключена, в худшем случае она еще будет электричество потреблять, вы будете платить за свет. Как вы относитесь э, к наукометрии? Потому что Рустам уже в самом начале, э, при, когда вас представлял, сказал, что про вас индекс Хирша, 32. И э, вот, может быть, есть такое наше обывательское мнение, что ученые, они друг друга оценивают по этому индексу. Да и сам Хирш говорил, например, что там индекс Хирша 10-12, это уже состоявшиеся, успешные ученые. Он вот сам даже вот эти вещи говорил. Вы оцениваете так ваших коллег? Или все-таки какие-то более тонкие критерии оценки? Вы знаете, это сильно зависит... Да, на самом деле я, я скажу, что да, по крайней мере я, когда передо мной стоит вопрос о том, какую дать оценку для Предположим, мне поступает приглашение выступить на какой-нибудь конференции или направить статью в какой-нибудь журнал. Это происходит довольно часто. И я должен понять, нужно мне это делать или нет. Потому что академическая репутация репутация человека в науке — это очень, ну, я бы сказал, любая репутация важна. Но, а, в научной среде репутации уделяют очень большое внимание, и особенно в области э, естественных наук. Не хочу обижать гуманитариев, но у нас, э, у людей, которые занимаются химией, биологией, физикой, вопросы репутации очень э, ценятся и им уделяют очень большое внимание. Потому что связано это с тем, что если вы, э, допустим, Делаете, ну вот, есть такое понятие, фальсификация результатов экспериментов, когда человек... Э, подгоняет. Или подгоняет, или вообще рисует с нуля какие-нибудь результаты, графики придумывает, или картинки какие-то делает. Такое бывает, дов, бывает довольно часто, причем это э, такая ситуация может быть, опять же, в любой стране. И в, Америке, в США такое бывает, и в Германии, и у нас такое бывает. И если результаты будут опубликованы, и эти результаты, например, дают возможность, если, они, если бы они были достоверными, лечить какие-то заболевания, то люди, которые ознакомятся с этими результатами, будут считать, что вот это направление позволит им победить какое-нибудь тяжелое заболевание, и будут дальше пытаться двигаться в этом направлении, развивать его. Но в итоге окажется, что большие деньги, большие ресурсы, время было потрачено впустую. Не говоря о надеждах. Не говоря о надеждах. И еще хуже, если дойдет до того, что какие-нибудь лекарственные препараты будут внедрены в практику, а на самом деле они никаким лекарственным эффектом не обладают. Поэтому репутация здесь, э, это не просто репутация человека, наврал он, придумал он что-то, а репутация э, позволяет понять, что результаты этого человека э, — заслуживают внимания, им можно доверять. Если мы не можем доверять результатам друг друга, то тогда наука остановится. Мы все так или иначе связаны с людьми, которые в этой области работают. Поэтому, когда у меня возникает вот этот вопрос, доверять человеку или нет, как его оценить, я, естественно, смотрю на его публикации, то есть я получаю письмо Некий профессор Смит откуда-нибудь приглашает меня подать статью в его журнал. Я смотрю сайт этого журнала, я смотрю информацию о профессоре Смите. Если я вижу, что профессор Смит работает э, многие годы, у него много хороших публикаций, у него высокие наукометрические показатели, то это является, скажем так, пороговым уровнем моего отношения к нему то есть я начинаю понимать что наверное ему можно доверять это не значит что я слепоная вера да я могу посмотреть дополнительно какие-то его э, результаты какие-то его публикации но в целом если у него вот эти вот показатели достаточно высокие то скорее всего скорее всего к ему доверять можно не всегда есть ситуации, когда люди с очень высокими показателями оказывались э, замешанными в каких-то вот таких э, неэтических, неэтичных, наверное, я бы сказал, ситуациях. Но в целом обычно, обычно э, так уж случается, что люди, у которых высокие наукометрические показатели, они имеют какой-то вес в научном мире. Поэтому ученые чаще всего относятся достаточно серьезно к этим показателям. Но, естественно, нужно прекрасно понимать, что это такое. То есть, допустим, если мы говорим о наукометрических показателях, таких как число цитирований, число публикаций, индекс Хирша, э, эти показатели, они не абсолютные. Они э, сильно зависят от того, в какой области человек работает. Если человек работает, предположим, в какой-то очень узкой области, например, изучает каких-нибудь бабочек, обитающих... На Суматре. Вот я как раз хотел сказать на Суматре. И этим вопросом в мире занимаются, может быть, еще 2-3 человека, то, естественно, у него количество цитирований будет невелико. Просто потому, что этот вопрос не является популярным. Он интересует, но он интересует не настолько большое количество людей, чтобы создать популярность этому вопросу. Это не значит, что изучать бабочек на Суматре не нужно. Даже если это не приносит никакого вот сиюминутного экономического или другого а, профита, в любом случае бабочек на Суматре изучать нужно. Но у этого человека могут быть низкие показатели. Если человек разрабатывает, допустим, Лекарства для лечения онкологических заболеваний, то у него показания, показатели цитируемости будут гораздо выше. Но это не значит, что он э, скажем Будет ценен так, для науки. Да, да, да, да, да Для, есть, чист, для, для человечества, я бы сказал, как, для человечества. Может быть, он и действительно более ценен, но только по значениям индекса Хирша этого сказать нельзя. Их нельзя сравнивать. То есть обычно, когда люди сравнивают вот эти показатели, учитывают много разных критериев, в какой области человек работает, сколько ему лет. Потому что индекс э, Хирша не только от количества работ зависит, но и от того, когда человек физически начал работать. То есть, есть даже такие, скажем так, ответвления, когда индекс Хирша делится на количество лет после защиты кандидатской или PhD-диссертации. Чтобы можно было понять, что вот у человека с момента выхода на самостоятельную научную стезю прошло какое-то количество лет, и за это время вот он аккумулировал какое-то количество цитирований и так далее. То есть это все очень такие сложные показатели, и их нельзя недооценивать, но ими нужно пользоваться, понимая их значение То есть доверяй, но проверяй. Да, и скажем так, для оценки эффективности работы ученого. Наукометрические показатели, они, может быть, и э, как э, знаменитая фраза, если не ошибаюсь, Черчилля о том, что да, демократия — это самый плохой способ управления, но лучше, пока никто ничего не придумал. Здесь примерно такая же ситуация. То есть, э, может быть, наукометрия — это не самый лучший способ оценки, но лучше пока придумать никто не смог, потому что есть еще такой подход, э, как экспертная оценка. То есть, вот у нас есть работа какого-то человека, и мы пытаемся оценить, насколько важен вклад этого человека в науку в глобальном смысле. И это, наверное, более показательная была бы оценка. Но мы должны понимать, что не все результаты сразу могут быть достойно оценены, не все результаты сразу понятны. Некоторые результаты вообще не имеют а, вот какого-то реализуемого ценности. экономического эффекта бабочки на суматри да то есть мы да можно сказать что вот мы изучаем бабочки на суматри смотрим их какие-то изменения и можем прогнозировать допустим изменения климата которые в итоге как-то влияют на экономику но это очень очень такие вот притянутые. притянутые вещи и поэтому экспертная оценка она она хороша но она тоже не идеальна она тоже очень субъективно, и не всегда может. Ну, мы прекрасно знаем, что бывали такие ситуации, когда, допустим, люди, которые занимались какими-то очень важными вещами и сделали какие-то выдающиеся открытия, в годы своей жизни не были по достоинству признаны современниками. И, в общем-то, только уже после их ухода из этого мира их открытия были по достоинству оценены и действительно нашли какое-то экономически выгодное применение. – Равел Фаридович, давайте сейчас перейдем к самому интересному, к тому, чем занимаетесь вы, а, ваша лаборатория, какие направления вы ведете, какие перспективы там и результаты достигнуты. Вот об этом поговорим. Я так понимаю, это будет как раз вопрос долгий, и у вас там много направлений. Ну, Тут можно можно и кратко об этом сказать, можно и подробно. Мы представляем собой достаточно небольшой коллектив, около 15 человек, со мной вместе плюс-минус в зависимости от того, кого мы учитываем, кого мы не учитываем, вместе со студентами, с аспирантами. А, занимаемся мы исследованиями в такой области, которая за границей чаще всего называется как biomaterial science. А у нас наши работы можно классифицировать в нескольких областях. Это можно в какой-то степени отнести к клеточной биологии, в какой-то степени к биохимии, в какой-то степени к микробиологии. Да, можно к нанотехнологиям при желании отнести. То есть, скажем так, мы занимаемся я бы даже сказал, что мы занимаемся теми вещами, которые нам интересны. То есть, если нам какой-то вопрос становится интересным, мы особо не задумываемся о том, относится это, относится это к микробиологии или к биохимии или вообще к, предположим, я даже не знаю, что самое такое, самое такое необычное, это, наверное... А, работа с а, так называемыми объектами культурного наследия, то есть это вообще, скажем так, тематика историческая, или историческая, или а, есть такое, такое направление музейное дело. Mm -hmm. Если я не ошибаюсь, реставраторы, mm -hmm. люди, которые занимались Рембрандт это или нет? Да, да, да, да, да. Вот это скорее к ним относится, но если нам это интересно, и мы видим какой-то потенциал, который мы можем реализовать, мы этим занимаемся. Поэтому, а, с одной стороны, это накладывает определенные ограничения на нас, нам сложно сказать, вот, когда наши да, мои коллеги ездят на научные конференции, им сложно сказать, кто они, а, то ли они химики, то ли они биологи, а, то ли они материаловеды, часто это зависит от ситуации. С другой стороны, это позволяет нам заниматься гораздо более широким спектром направлений, в отличие от людей, которые занимаются, допустим, классической микробиологией, которая тоже важна. Я нисколько не хочу преуменьшать значение классической микробиологии. Вот. И если говорить о том, чем мы занимаемся, у нас несколько направлений. Одно направление это так называемая инженерия клеточной поверхности, клетки Клетки человека, клетки животных, микроорганизмов, растений, любых организмов на Земле, если их рассматривать очень упрощенно, представляют собой такой шарик. Это может быть какая-то вытянутая структура, похожая на дирижабль или еще что-нибудь в этом духе. Ну, в общем, какая-то вот такая замкнутая. Есть мембрана. Да, на ней есть мембрана, либо иногда бывает, что эта мембрана покрыта такой твердой клеточной стенкой, например, у грибов, у микроорганизмов, почти у всех, у растений. И мы украшаем эту мембрану какими-нибудь несвойственными изначально клеткам материалами. Чаще всего это комбинации тонких полимерных пленочек и неорганических частиц, наночастиц. Могут быть металлические частицы, магнитные частицы, частицы разной природы. Для чего мы это делаем? Это позволяет придать клеткам какие-то новые свойства, которые изначально этим клеткам не были э, свойственны, присущие. Самый понятный пример это магнитные клетки. Когда мы прикрепляем к мембране клеточки магнитные наночастицы, такие очень-очень маленькие магнитики. Где-то 20 нанометров у них э, диаметр. Они гораздо меньше по размеру, чем клетка, и поэтому они формируют такой ровный-ровный слой на поверхности клетки, и мы можем с помощью любого магнита клетки притягивать, где-нибудь концентрировать, удалять из среды. Наблюдать за ними. Да, но наблюдать мы можем и без магнита. А вот если мы хотим, допустим, сконцентрировать все клетки а, в одном, одном каком-то участке, да, мы берем магнит, и все клетки, так как они тоже Собирают, стали уже магнитными, они собираются в этом месте. Вот это мы это направление мы реализуем скажем так в рамках большого направления регенеративная медицина то есть когда мы можем попытаться использовать такие клетки для того чтобы из них формировать искусственные ткани а в идеале и органы то есть когда предположим вам нужно использовать какой-то орган для трансплантации вы ищете донора если вы найдете донора, хорошо. Дальше нужно убедиться, что пересадка будет успешной, что у вас будет нет отторжение. отторжения и так далее. Да. Естественно, это все сложно, и поэтому не каждому доступно. Идеальный вариант взять собственные клетки человека и из них уже вырастить какой-то орган. Есть масса работ в этом направлении, есть много разных, скажем так, глобальных подходов. Некоторые э, исследователи выбирают один путь, некоторые другой. Вот наша группа занимается очень маленькой частью этого большого глобального направления, это модификации клеток. То есть если мы можем как-то модифицировать клетки, при этом клетки сохраняют жизнеспособность, с ними ничего плохого не случается, они могут дальше расти, даже э, если мы говорим о стволовых клетках, могут э, формировать уже какие-то э, итоговые клетки. Э, то есть, допустим, мы берем стволовые клетки и хотим, чтобы из них получились, допустим, клетки сердечной мышцы. Теоретически это тоже можно сделать. А ретами... Речь идет о генных модификациях? Нет, или только об оболочках? Именно об оболочках. Генная модификация это тоже очень важное направление, но Каждый занимается своей работой. Мы да. занимаемся, э, скажем так, не генетическими методами. Это не значит, что их нельзя объединить. Есть работы, э, где и те, и другие методы объединяются. Но мы пытаемся, по крайней мере, использовать тот опыт и те знания, которые у нас есть. А у нас есть знания по модификации поверхности. Поэтому мы занимаемся именно этим. Скажите, а вот это вот ваши магнитные клетки они как как принцип работы как из них создавать ткань и чем отличается от тех путей которые идут не магнитными путями а, как создавать ткань очень просто мы берем какую-нибудь в чем уникальность ваших методовых добавить хочу угу. уникальность ну любая научная работа она а, так или иначе базируется на каких-то а, предыдущих работах, то есть сказать, что мы разработали настолько уникальную методику, что аналогов ей нет и никогда не было, я, естественно, не могу. А, существуют и аналоги, например, некоторые работы описывают процесс поглощения магнитиков клетками, то есть клетка, если говорить совсем просто, поедает магниты, и магниты находятся внутри клетки. И проваливаются. Да. и это Точно так же позволяет осуществлять такие же манипуляции с клетками. Они тоже магнитные. Но есть определенные недостатки в этой методике. Во-первых, клеткам нужно съесть эти магниты. Они сами по себе могут достаточно негативно повлиять на жизнеспособность клеток, привести к каким-то... Внутриклеточным. Совершенно Плюс второй момент, и, наверное, он более важен, это время. Потому что, когда мы пытаемся заставить клетки что-то съесть, это занимает... От 12 часов и более. В нашем случае методика работает значительно быстрее. Это 5-10 минут. То есть мы просто вносим клетки в специальный раствор, который содержит высокую концентрацию наночастиц. И наночастицы самопроизвольно за счет да, прилипают к поверхности клетки, и мы можем тут же их использовать без какого-то длительного инкубационного периода. То есть можно магнитом взять и собрать интересующие вас клетки до нужной концентрации, которую там, вы сами произвольно да. задаете, да. на основе нее уже начинать наращивать. Да. А вот вы взяли тарелочку, чтобы показать нам. Я хотел... Как да. раз это вот здесь, на дне этой тарелочки э, растут клетки. И когда мы вносим клетки э, внутрь специальной емкости, где, они, где мы их культивируем, в нормальных условиях они заполняют весь всю площадь этой емкости. Если же у нас клетки обработаны магнитными наночастицами, а внизу под емкостью находятся магнитики любого диаметра, любого размера, с разными магнитными свойствами, то клетки будут концентрироваться только там, где находятся магниты. И расти будут именно там, где находились магниты. И если говорить упрощенно, то любой орган, любая ткань, это слои клеток. У нас есть клетки с разными функциями. Какие-то функции а, отвечают за движение органа, какие-то за подвод кислорода, питательных веществ. То есть совсем просто говорить. То есть вот у нас есть сосуд кровеносный, и он тоже состоит из клеток, из разных слоев клеток. И мы должны сформировать некую слоистую структуру, которая будет состоять из разных видов клеток. Клетки А и клетки Б, фибробласты, эпителиоциты, если так говорить. И с помощью магнитного наслоения мы формируем как минимум двухслойные структуры. Мы можем это чередовать, у нас будут получаться трех, четырехслойные структуры из разных типов Пусть клеток. Толщину слоев задавать? Да. Да, конечно, это э скажем так, не дает нам возможности прямо сразу вот из таких слоев получить, предположим, печень. До этого еще очень далеко. Вот можно такой вопрос, он немножко футуристический, но уже я, насколько читал, слышал, уже есть так называемые биопринтеры, которые позволяют там печатать какой-то даже орган. Это, или это фантастика или уже реальность? А да биопринтеры существуют но фактически это прибор который работает по принципу струйного принтера то есть любой струйный принтер при определенных условиях можно модифицировать так что из сопла этого принтера будет выходить не краска а что-нибудь еще примерно так также работают так называемые 3d принтеры то есть когда вы вместо да. того чтобы красить расплавляете пластик, этот пластик э, формирует какую-то структуру. А, насколько я знаю, действительно существуют технологии, которые позволяют печатать или наносить на какие-то поверхности клетки, причем клетки сохраняют жизнеспособность. Насчет того, что эта технология может быть вот уже завтра или даже сегодня использована для того, чтобы получить функционирующие органы, я информацией такой не владею, скорее всего, это будущее. Скажем так, в этом нет ничего невозможного, это можно реализовать, просто нужно подождать, нужны дополнительные исследования. Тут много всяких факторов вмешивается, потому что орган и ткань живого организма – это очень сложная структура. Ее не так просто воспроизвести. То есть этот струйный принтер, грубо говоря, он должен быть очень усложненным. А, тут нисколько, на мой взгляд, даже а, какие-то ограничения в плане того, как функционирует принтер, как ограничения в плане того, как мы эти слои расположим. Как мы добьемся того, что у нас эти слои будут формировать не просто такие вот сэндвичи, структуры из клеток, а более упорядоченные структуры, то есть любой, вот если даже взять кожу, она вроде бы кажется простой, но на самом деле это очень сложный орган, очень сложная система. И получить ее путем простого наслоения, вот если говорить о нашей работе, у нас это тоже очень примитивный подход. Я не знаю, какую привести аналогию, но вот я слышал есть такая хорошая аналогия насчет вероятности. То есть если вы берете а, буквы алфавита и начинаете их рассыпать и разбрасывать на земле до тех пор, пока у вас не сложится, предположим, одна страница из Льва Толстого. Льва -Толстого. Льва -Толстого да. Вот примерно, наверное, вот на таком же Докинс, уровне. Докинс любит этот пример. Льва -Льва. Да, да. Я, я вот... Очень мне этот пример нравится, потому что на самом деле это сложно. Трудно сказать, когда это получится, но если этого не делать вообще, то это никогда не получится, в принципе. Поэтому люди, в общем-то, исследователи этим и занимаются. В том числе и вы. А, да, в том числе вот и мы. Ваши э, магнитные клетки э, в оболочке магнитной, они могут быть использованы в будущем в этом принтере? Я думаю, что да. Здесь, на мой взгляд, рабочая процедура создания тканей, а в идеале органов, потому что ткани это более простой уровень. Mm -hmm. То есть, даже если научиться создавать очень простые ткани, предположим, ну, опять ну, же, если кожа, говорить, например, кожу, такой. да, это уже очень хорошо, потому что это позволит пересадки кожи. делать пересадки кожи пациентам после пожаров, обнарожений и так далее. То есть, это mm -hmm. да, даже, вот, казалось бы, такой простой, в общем-то, точки зрения реализации. Шаг был бы очень важен для, э, скажем так, для человечества. На ну, сотни тысяч спасенных. Конечно. И э, как, это, как это будет работать? Скорее всего, это будет реализовано с применением разных технологий. И принтер, и магнитные клетки, и использование специальных подложек. То есть часто бывает, что для того, чтобы вырастить клетки, которые будут иметь схожую с тканью или органом форму, используют специальные носители или по-другому их еще называют скафолды, то есть это, ну, подоз, это с такое. английского языка что-то поддерживающее, вот как леса вокруг здания ставят, чтобы построить дом или починить его как-то. Здесь тот же принцип, то есть нам нужна какая-то система, которая позволит клетки разместить и затем эту систему можно убрать. Субстрат так называемый. Да, можно назвать это субстратом. Вот Скорее всего, все эти технологии в той или иной форме будут задействованы. То есть для каких-то э, этапов будет использована печать, для других этапов будет использована, э, будут использованы скаффоды, для, э, для третьего этапа, может быть, будут использованы магнитные клетки. То есть каждая из этих технологий, плюс еще, не надо забывать, что мы можем и какие-то генетические манипуляции осуществлять. Когда я говорю «мы», я имею в виду Ученые. науку в целом, не, не, не нашу группу конкретно. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть все эти методы вместе, в совокупности, в итоге, скорее всего, приведут к тому, что рано или поздно люди освоят эту методику. Когда это произойдет, сказать сложно, но я надеюсь, что мы все-таки еще застанем это. Дай Бог. А в следующее направление? А — Следующее направление — это, э, скажем так, такая большая совокупность работ, которые основаны на использовании э, галуазита или, э, по-другому мы их называем, керамические или глиняные нанотрубки. Э, на английском этот минерал называют helloside. Э, — Если вы дадите мне вот эту бумажку или вы, она ее не видно в процессе? — Вот так. Я просто хотел показать, есть такой минерал калин. это один из компонентов глины, то есть любая глина так или иначе содержит калин в том числе, и он представляет собой такой слой из оксида алюминия оксида кремния, что-то вроде слоев. А галуазид это свернутая вот в такую трубку частичка каолина. Химически примерно то же самое, но морфология у него совершенно другая. То есть нет... свойства. свойства у него тоже сильно отличаются, связано это с тем, что мы можем вот, использовать такую трубку как контейнер. А так как размеры этой трубки очень небольшие, то есть длина составляет где-то от 600 нанометров до, ну, в ряде случаев, до 2 микрометров, но в основном около микрометра то есть 1000 нанометров, диаметр это где-то 30-40-50 нанометров. Он варьирует, потому что любой природный материал он обычно всегда имеет какой-то разброс, то есть сложно найти абсолютно одинаковые частицы. И а, мы можем загрузить какие-нибудь вещества, лекарства, факторы роста, антибактериальные вещества, и так далее внутрь вот таких трубок, и использовать их как наноконтейнеры для того, чтобы, например, доставить, доставить лекарства в клетки, или э, использовать как э, антибактериальное покрытие. То есть представим, что у нас есть какое-то лекарство, которое поступило в организм или какой-то антибактериальный препарат, который находится на поверхности, он начинает действовать моментально. и очень быстро. То есть у нас сначала концентрация препарата очень сильно возрастает, а потом он постепенно выводится из организма. И вот в момент, в, мом а, в промежуток времени между приемами лекарства, у вас а, есть стадия, в которой концентрация лекарственного препарата очень высокая, и стадии, где концентрация очень низкая. То есть фактически препарат действует не все вот это время, не 12 часов между приемом таблетки, mm -hmm. а несколько первых часов, а потом он практически не действует. Если же мы используем такого рода носители, то там высвобождение происходит постепенно. И это можно да, рассчитать я... скорость. Конечно, можно рассчитать скорость, и у нас действие препарата будет проис... осуществляться не вот таким вот взрывообразным характером, а постепенно, последовательно. В итоге мы можем снизить концентрации препарата, mm -hmm. добиться уменьшения побочных эффектов. Ну и, кроме того, наверное, точечную бомбардировку. А, в, идеале, в идеале, да. Конечно, мы стараемся, стараемся разрабатывать такие системы, которые могли бы воздействовать конкретно на какой-то а, изолированный участок. Ну, в идеале, предположим, на какой-то конкретный орган в организме, либо на что еще интереснее и сложнее на какие-то конкретные клетки. Предположим, если говорить об онкологических заболеваниях, мы знаем, что э, имеется такой процесс метастазы, когда раковая опухоль начинает распространяться по всему организму. И вот если бы удалось подобрать условия так, что только вот эти вот клетки, которые возникли из первичной опухоли, начинают поглощать контейнеры и в итоге контейнеры убивают эти клетки, то это было бы, конечно, ну, идеальное решение э, для, лечения. для лечения онкологических заболеваний. И такого работы, такого рода работы они проводятся. Многие люди в этом направлении работают, есть какие-то способы для вот такой вот адресной доставки. Мы пытаемся этим заниматься в какой-то степени. Э, некоторые наши работы они основываются на, скажем так, избирательной эффективности поглощения материалов клетками то есть это довольно простая система когда э, клетки которые скажем так быстрее растут активнее размножаются они обладают более высокой способностью поглощать какие-то компоненты из внешней среды как мы говорим у них э, более активный фагоцитоз то есть они Быстрее, активнее поедают Кушай. все, что находится вокруг них. И вот в таком случае использование таких контейнеров позволяет избирательно, относительно избирательно, конечно, убивать именно те клетки, которые активнее поедают а, вот, компоненты из внешней среды. Это не говорит, что при этом будут погибать только раковые клетки. Но все-таки. В какой-то степени будет происходить снижение побочных эффектов. То есть все-таки в первую очередь будут гибнуть да, именно те. те клетки, которые нам нужны. То при... есть препараты, химиотерапии, заложенные в ваши контейнеры, будут носить меньше вред человеку, чем э, ну, препараты, которые. Но ну, это как при точечной бомбардировке. Там террористы, ну и там их сообщники, но ну, не население мирное вокруг. А, в данном случае а, можно будет теоретически подобрать такое соотношение концентрации препарата, э, распределение препарата в нужных, скажем так, областях организма, которое позволит в первую очередь ликвидировать э, пораженные клетки или органы. По крайней мере, приблизиться к этому. То есть я Стараюсь всегда очень критически оценивать полученные нами результаты и никогда не буду говорить, что мы а, вот, готовы предложить решение какой-то проблемы завтра, когда речь идет о пересадке органов или о лечении каких-то заболеваний. А, существует целая цепочка того, что должно быть сделано с момента, какого-то научного открытия, и до того, как результаты этого открытия поступают э, в больницы, и врачи могут официально лечить пациентов этими э, лекарствами или с использованием каких-то новых технологий, которые были получены в лаборатории. Я не берусь даже предсказать, когда такого рода вещи дойдут до больницы. То есть это все э, работа не одного дня и большого количества людей. Тут сложно, сложно даже прогнозировать, когда вот те вещи, которые мы делаем, будут ли они востребованы практикой, в принципе, этого я тоже не могу сказать. Если будут, то в каком виде, когда, я тоже не могу сказать. Я, к сожалению, не обладаю даром предвидения, не знаю. Но я могу сказать, что если не заниматься этим, то в итоге Никогда, ни при каких обстоятельствах мы не сможем найти э, препараты или какие-то средства для лечения этих заболеваний. И если из тысячи групп, которые в мире занимаются этим вопросом, одна хотя бы сможет в итоге предложить решение такой проблемы, а все остальные в итоге не предложат этого решения, то нельзя говорить, что остальные 999 групп э, работали впустую. Та группа, которая в итоге предложит решение, сама по себе никогда бы этого не сделала, потому что любая группа базируется на результатах других людей. Мы читаем литературу, мы ездим на конференции, мы видим, как люди пытаются решить какие-то вопросы. Даже в беседе с коллегами, когда мы просто за чашкой кофе обсуждаем, может быть, даже никак не связанные с наукой проблемы, возникают какие-то новые идеи, которые без вот этой беседы за чашкой кофе, скорее всего, не возникли бы. Поэтому, э, ну, собственно, вот так, так устроена современная наука. Э, это очень сложный процесс, вот, дорогостоящий процесс, но в итоге, рано или поздно, мы э, получаем нужный нам результат. Но с вашими коллагенными трубками э, связано еще одно открытие, которое имеет куда... Более, да, и более близкий, какой, возможно, даже коммерческий результат и выхлоп а, уже в реальной экономике, это а, краски, краски, которые используются для окрашивания волос. Окрашивания волос. Давайте вот на этом тему расскажем, потому что интересно. Потому да, что это, да. прям, по сути, прямое практическое приложение ваших изобретений. Это очень хороший пример того, как можно продемонстрировать то, что мы не знаем заранее, какая из а, осуществляемых учеными работ окажется наиболее востребованной на практике и, как вы говорите, может дать а, выхлоп в ближайшее время. Если перехо... перейти к волосам, то нам было интересно, как происходит а, формирование слоев коллоидных частиц на не просто планарных поверхностях, а на каких-то трехмерных поверхностях. И в качестве очень простого объекта, доступного и при этом обладающего очень интересной структурой, мы выбрали волосы, потому что волосы — это очень легко доступный компонент. То есть каждый из нас троих в той или иной степени может вырвать волос и посмотреть его под микроскопом, убедиться, что он представляет собой такую очень неровную, слоист, цилиндрическую, стлоистую слоист. структуру. И выяснилось, что коллоидные частицы, не только нанотрубки, мы и с другими частицами работали, но в первую очередь вот эти нанотрубки формируют очень прочный, очень однородный и в то же время незаметный, невооруженным глазом слой на поверхности волоса. И самое главное, если мы предварительно внесем внутрь таких трубок какие-нибудь вещества, интересующие нас. Но В первую очередь, это, конечно, краски для волос. Потому что существует большая проблема по окраске волос. Причем, что самое интересное, эта проблема, она, она может показаться менее важной, чем, допустим, лечение онкологических заболеваний. Казалось бы, ну не так важно, какого цвета волосы у человека, седой человек или... Радикально черные или у него рыжие волосы. Вроде бы это не так сильно влияет на его общее состояние. Но на, самом деле, на самом деле удовлетворенность своим внешним видом для очень многих людей является кардинально важным э, фактором, который обуславливает и комфорт и жизни, и в том числе состояние здоровья человека. То есть когда человек постоянно испытывает стресс, в связи с тем, что он не удовлетворен С моим своим внешним видом Ему не нравится, как выглядят его волосы Они недостаточно окрашенные Они недостаточно толстые инстаграмщицы у нас страдают да. Вот. да, да, да, да, да, -да. что-то в этом духе И вот в такой ситуации, когда человек Постоянно испытывает стресс У него могут возникнуть И более серьезные патологические состояния То есть это может быть Уже не просто, скажем так Неудовлетворенность собой, но и какие-то Вполне себе тяжелые заболевания, поэтому рынок э, средств по уходу за волосами он очень активно развивается, и необходимы специальные способы, которые позволили бы использовать более широкий спектр красителей, минимизировать контакт красителя с кожей головы. В данном случае у нас краситель ну, практически не контактирует с кожей, потому что краситель находится внутри носителя, носитель — это трубки. А трубки, они по, по длине волоса? Да, они по всей длине волосы распространяются. Причем мы можем, мы можем контролировать этот процесс. То а почему мы... они на кожу не попадают? Они попадают на кожу в процессе нанесения. Но после того, как вы нанесли, если говорить совсем просто, вы красите волосы, вы наносите на голову какую-то какую смесь, какую-то, будем говорить, жидкость, содержащую краситель, либо... Трубки, содержащие красители. Естественно, в процессе окраски трубки будут контактировать с кожей. Но затем вы снимаете с себя э, защитную оболочку и моете волосы в воде с кожей. Трубки смываются, а на поверхности волоса они остаются. А чем отличается окраска по качеству, да? по, по, по эффекту, по долговременности, по насыщенности цветов? Окраска с помощью вот этих трубок и ну, классическая тоже сейчас применяется. По имеющимся на сегодняшний день у нас данным, по степени окраски отличия либо небольшие, либо их вообще нет. То есть, другими словами, окрашивается и так, и так хорошо. Но при а, окраске с помощью трубок, во-первых, минимизируется контакт красителя с кожей, постоянный, что снижает аллергические реакции. То есть можно использовать красители, которые... В стандартных, да, в стандартных условиях могли бы привести к аллергии. А, другой момент, мы можем использовать красители, которые невозможно нанести на волосы в силу, допустим, их гидрофобных свойств. То есть, когда у нас а, есть красители, которые растворяются только, а, допустим, в каких-то маслах, в в, в, Да, не растворяются в воде, если говорить совсем просто. Обычно мы должны использовать какие-то носители, которые растворимы в воде, потому что покрывать голову, мазать голову без э, лишней надобности керосином или ацетоном нет э, большого желания ни у кого. А вот эти красители, которые на самом деле очень эффективны, они обладают, э, скажем так, хорошей стойкостью, они хорошо меняют или восстанавливают структуру волоса, предположим. Вот в таких случаях... Мы не можем их использовать просто потому, что они нерастворимы в воде. Но если мы сначала их внесем в трубки, которым а, совершенно ничего плохого не будет после того, как мы их смешаем, допустим, с ацетоном или с керосином, после чего мы перенесем трубки, помыв их как следует водой в водную систему, у нас произойдет окраска волоса тем же самым красителем, но опосредованно, не напрямую, а Процессе... Оболочки. Да, использованием... Можно, например, такие краски для волос сделать которые, например, волосы будут на температуру реагировать, да? да. Или И... светиться в темноте, например. вы Вы прямо предугадываете наши дальнейшие шаги. Действительно, можно делать такие вещи. Можно использовать нестандартные красители, которые будут реагировать на изменения каких-то изменяющихся факторов внешней среды. Например, Например блажность влажность, ультрафиолет, э, температура. Теоретически да. все это можно сделать. Практически кое-что из этого мы уже сделали, но пока не опубликовали. Доходит ночной клуб, она становится блондинкой. По выходе из ночного клуба брюнетка. Но есть и более скажем так, приземленные я... и... Более связанные с охраной здоровья, э, сферы применения этой технологии, например, э, защита от э, паразитов, от насекомых да, охивших... от дело. Проблема педикулеза очень серьезная. Совершенно верно. Причем, если говорить о развитых странах и стандартных ситуациях, то она решается довольно просто. В общем-то, да, это неприятно, но это лечится и, в общем-то, проходит безболезненно. Но если мы говорим о, допустим, зонах стихийного бедствия, предположим, землетрясения, наводнения. Э, если я не ошибаюсь, несколько лет назад вот что-то такое было, по-моему. На Гаити, если я ничего не путаю, ну, там... назад... да, было какая-то, по-моему, землетрясение там было или что-то. Землетрясение и с жуткими последствиями. Да, да, да. И вот, когда у вас происходит полная потеря контроля над обстановкой и у Со вас совершенно Совершенно верно. Все, все привычные нам факторы исчезают, нет света, нет воды, вы не можете нагреть воду, у вас воды нет даже, чтобы попить, не горят там, чтобы помыться, то тогда стандартные методы лечения могут оказаться либо недоступными, либо неэффективными. И здесь могла бы а, быть использована технология, которая позволила бы сначала заключить вот эти вот антиинсектицидные а, компоненты внутрь таких контейнеров, затем вы наносите их на волосы. И они у вас в течение длительного времени, по нашим наблюдениям, такая, такое покрытие выдерживает до 30 моек с использованием шампуня. То есть вот 30 раз моете волосы, используя шампунь, а трубки не смываются с поверхности волоса. И каждый, каждый раз при контакте с водой, например, или с каким то насекомыми у вас происходит выделение вот этого препарата что приводит к долговременной защите в таких от вот... Паразитов, так. От паразитов, Да, теоретически от чего угодно. То есть вы можете загрузить практически любой препарат внутрь трубок, в том числе лекарственные препараты, и использовать с теми же целями. Мы сейчас пытаемся ну, работать в сельскохозяйственном направлении, потому что для... Если говорить о животных сельскохозяйственных животных, которые находятся на длительном выпасе летом, вот мы их отправляем на пастбище где-нибудь э, в климатических условиях, которые позволяют это сделать, и в течение нескольких месяцев, может быть, все лето, они не возвращаются на ферму, то есть они перемещаются, э, растут, э, набирают вес и так далее, то есть стандартная сельскохозяйственная процедура. но при этом они страдают от клещей, от блох, от вшей, от других паразитов. И каждый раз возвращать их на ферму, обрабатывать и ждать того, что Ж... Ж... Ж... Ж... Ж... О... обработка эта действует какое-то время, надо возвращаться, делать это еще раз. В нашем случае, теоретически, возможно, была бы однократная обработка в начале сезона. И затем длительное высвобождение вот этих компонентов и, можно сказать, абсолютная защита от э, паразитов. А вот возможно такая вот вещь, как введение э, вот через э, носители, через контейнеры э, таких веществ, которые стимулировали бы рост волос, укрепляли бы их? Да, мы сейчас как раз над этим работаем. Есть ну, какая-нибудь несколько... лошадиная сила там потом появляется. Да, это все эти вопросы, они связаны друг с другом. То есть, когда мы начинали э, работать в этом направлении, я вернусь к э, вот этому процессу формирования коллоидных э, систем, mm -hmm. при меняющихся условиях внешней среды. Это довольно далеко от э, стимуляции роста <coughs> волос, в общем-то, теоретически. Но практически, когда мы стали видеть, что эта система работает очень эффективно, Именно в таких условиях, конечно, возник вопрос о том, а нельзя ли загрузить вот эти вот факторы, которые стимулируют рост волоса внутрь трубок, чтобы они длительное время находились на поверхности вот этих волосяных фолликул рядом а, с, может быть, теми местами, где волосы нет, и стимулировали рост а, волос, что позволило бы решить проблему облысения которые, на самом деле, тоже являются очень Большая большой проблемой. Problem. Причем это не только, скажем так, понятно, что с возрастом люди теряют волосы, и, может быть, в какой-то момент каждый из нас окажется в такой ситуации, что волос у него не будет. Но есть и такие ситуации, когда этим страдают люди совсем молодые. Женщины. Рождеяти, да. Женщины, для которых это вообще критично. Причем это не естественный процесс, а процесс, вызванный какими-то... Я не знаю. Изменением Или гормональной стресс -заболевания. стресс заболевания, да, то есть масса показаний медицинских. И теоретически это тоже может быть использовано для лечения таких заболеваний. Правда, в данном случае вот то, что касается болезней, мы над этим работаем. У нас есть проект, который мы реализуем как раз сейчас. Но Пока я не могу вот так уверенно говорить, как я говорю о краске волос. То есть здесь еще надо много работать. А твои Фаритович, а Запатентовали? А, да, технология запатентована. Коммерческий интерес проявлен к этой технологии со а, ну, стороны корпораций, каких-то компаний? Насколько мне известно, да, есть а, очень серьезный интерес к а, этой технологии со стороны некоторых компаний, которые занимаются разработкой такого рода. Продукции. Университету деньги это принесет, если такая, если такая продукция выйдет на рынок и, ну, возможно, сметет или перевернет современный рынок косметических материалов, связанных с уходом за волосами? Ну, я думаю, что да. А золотит думаю, нас, наш родной университет? Я не знаю, а золотит э, или нет, но любая научная работа, которая выходит а -а -а. на уровень а -а -а. реализации, она приносит в той или иной форме выгоду той организации, в которой эти исследования проводятся. То есть, как минимум, это э, привлечение грантового финансирования, потому что в любом случае любая прорывная работа, которая э, привлекает интерес не только узких кругов ученых, но и Коммерция. коммерции, она начинает обрастать дополнительными… Вот дополнительными направлениями. Вот мы только что с вами вместе пришли к тому, о чем я не говорил, но вы догадались, не будучи до этого, в общем-то, за этой работой знакомым, действительно, вот такого рода вещи, как лечение заболеваний, оно, так, это направление в случае его реализации, оно может быть очень-очень выгодным и с точки зрения коммерции. Ну вот я сразу, когда вас сказали о том, что в зонах со сложной санитарной обстановкой но я предположил, что Министерство обороны могло быть заказчиком таких препаратов, вместо того, чтобы в таких тяжелых условиях, где там иногда попадаются военные, месяцами без воды и без ничего, обработал и вперед, и там, без кифа, без шеи, ну, Что раньше я... был бичом. Мне наших... сложно, мне так, сложно суть. Мы... Да, система. Да, пенсарная система Мы люди э -э мирные, мы занимаемся в основном, и я бы даже сказал, не в основном, а исключительно. Мирными задачами. Мне сложно судить о том, я не знаю, может быть, э, э, скажем так, какие-то менее мирные э, службы они давно уже решили эту проблему. Может быть, у них используется какая-то система, с которой я просто не знаком, потому что э, я не занимаюсь этими вопросами. Мне сложно судить о том, интересно им это или нет и собственно говоря вы же прекрасно понимаете любой объект даже чашка может быть использована как в мирных, так и в немирных mm -hmm. целях поэтому тут э, я не берусь судить, мы в основном ориентируемся на медицину, на ветеринарию и э, в общем-то о каких-то других применениях мы пока не... Вы, знаете, вы упомянули в начале разговора о том, что вы занимаетесь еще вещами, связанные с исторической э, и охранно-культурной деятельностью. Я что бы... это за история и как вас в музее ведения... Это очень необычно Я бы не сказал, что это э, охрана. Охрана подразумевает собой... Э, э, там, придание охранного статуса каким-то памятникам, это совершенно другое. Мы скорее занимаемся, опять же, химией, но продуктом, итоговым продуктом этой химии является технология или вещества, которые могут быть использованы для сохранения, диагностики или идентификации так называемых объектов культурного наследия. То есть любые... Музейные объекты, рукописи, картины, статуи, то есть все, что представляет э, ценность и интерес с точки зрения культуры и истории, э, все это по понятным причинам нуждается в защите от внешних воздействий. Температура, влажность, микроорганизмы, плесень и так далее. И также в диагностике, то есть если мы хотим понять, предположим, в каком году была изготовлена, допустим, та или иная статуя, или какому… – Подделка, не подделка. – Подделка, не подделка, да. Все это требует применения естественно-научных методов. То есть сейчас любой серьезный музей, любая серьезная организация, так или иначе, связанная с такого рода вещами. Она задействует большое количество э, людей, специалистов, которые занимаются этими вопросами. Опять же, возвращаясь к вопросу выборов специальности. То есть есть человек э, закончил физический институт или факультет и умеет пользоваться, допустим, инфракрасной микроскопией. Он всегда может найти себе применение в а, охране оценки. Да, да, в какой-нибудь очень серьезной галерее. И, кстати, люди, которые там работают, они в основном а, по бэкграунду, по своему образованию, они а, естественники. То есть они имеют, естественно, научное образование. И, собственно, мы а, пришли к этому в какой-то степени... А, я бы не сказал случайно, но это одно из новых направлений. Связано это с тем, что мы очень активно работаем с нашими коллегами из города Палермо, это столица Сицилии, Южная Италия, место, которое изобилует всякими объектами культурного наследия. То есть, если вы приедете в любой город или деревню на Сицилии, какая бы маленькая и отдаленная деревня вам не попалась, вы обязательно найдете там какое-нибудь древнее здание. Следы Архимеда. Совершенно верно. То есть это место, где концентрация объектов культурного наследия зашкаливает. И, естественно, они уделяют большое внимание вопросам защиты и диагностики этих объектов. А мы изначально работали с коллегами в области биомедицины. То есть мы занимались разработкой наноконтейнеров всяких подложек для тканевой инженерии и так далее. То есть э, изначально работа не была связана с э, какими-то историческими артефактами, но затем, как всегда бывает в группе ученых, которые начинают обмениваться какой-то информацией, началось это все с посещения одного из э, музеев э, в Палермо, где мне показали, как можно использовать те же самые нанотрубки для очистки статуй. То есть вы берете глину, покрываете ее специальными присадками химическими, это позволяет щадяще удалить грязь со статуи мраморной и при этом не снимает так называемую патину, то есть исторический слой, который должен остаться. То есть мы не должны ее зашкурить до камня, мы должны вот снять только то, что... Мы должны убрать и оставить то, что Чтобы там да, должно остаться. — как старенькая. Да. А так как я э, довольно часто и довольно долго работал э, в университете Палермо, и в один из моих э, визитов мне предложили прочитать курс лекций по микроскопии для студентов, специализирующихся в области охраны объектов культурного наследия. Вот при подготовке этого курса лекций возникло несколько идей, которые мы начали реализовывать. То есть наши коллеги вместе с нами, мы разрабатываем такие системы, которые позволяют, например, удалять загрязнения с поверхностей э, статуй мраморных, либо такие наноконтейнеры, которые содержат не лекарственные вещества для лечения заболеваний, а специальные компоненты, которые позволяют минимизировать риск изменения кислотности в э, бумаге, то есть вот у вас есть бумага, какой-нибудь древний документ, и при изменении влажности происходит изменение кислотности, mm -hmm. в силу того, что из-за своей древности вот пока она сухая, все нормально, никаких проблем нет. Но если произойдет какое-то изменение, повышение влажности, бумага начнет разрушаться. И избежать этого можно, конечно, путем э, защиты от влажности, но это не всегда может быть реализовано, при каких-то обстоятельствах может произойти независящие от нас изменение повышения влажности. И в данном случае мы покрываем бумагу вот этими наноконтейнерами. Если происходит изменение влажности, наноконтейнеры открываются, их компоненты начинают выходить наружу не и поддерживают, совершенно верно, поддерживают кислотность среды на исходном э уровне, и бумага не разрушается. То есть вот такого рода работы мы делаем вместе. И очень важно, здесь вот, очень важная, на мой взгляд, деталь, это тот факт, что а, в таких работах мы можем переносить какие-то актуальные для медицины вещи, для анализа или для защиты совершенно никак не связанных, казалось бы, с медициной объектов культурного наследия, и наоборот, вещи, которые актуальные для вот этих вот исторических артефактов, они находят какое-то применение в медицине. То есть мы, например, стали использовать некоторые полисахариды, которые для этого использовали исключительно для исторических каких-то задач. Мы стали применять их для модификации наноконтейнеров, для последующего использования с клетками человека. То есть вот происходит такая миграция идей, и чем дальше друг от друга отстоят области, тем э, интереснее могут быть полученные результаты. Это не значит, что это всегда будет так, то есть могут быть такие ситуации, когда ничего хорошего и не получится, в общем-то, нельзя гарантировать угу. каких-то вот прорывных вещей, но тем не менее. Вот еще одна интересная работа, э, которая, наверное, скоро уже будет опубликована, это применение микроскопических методов для э, анализа древних записей, рисунков, когда мы имеем э, какой-то текст, написанный… — Неизвестно, когда? Э, — Даже дело не в том, когда или никогда, а когда у нас есть, допустим, какие-то помарки, кляксы и так далее. Или у нас есть какой-нибудь рисунок, а. который э, сложно анализировать. Вот У нас есть, допустим, вид какого-нибудь города, сделанный 300 лет назад, с большого расстояния, и просто глядя на эту картинку, мы не можем понять, какие объекты соответствуют нынешнему состоянию этого города, мы не можем понять, насколько точно художник зарисовал город, внес ли он какие-то от себя детали, такое тоже бывает, либо наоборот точно фотографически передал то, что он увидел. Сделать это по исходному рисунку не всегда можно, по разным причинам. Но можно использовать программное обеспечение, которое в обычных случаях, в обычных условиях применяется для анализа допустим биологических объектов с помощью микроскопа. То есть мы применяем какую-то методологию, которая совершенно не свойственна для этого объекта, а в итоге получаем значительное усиление резкости, четкости, контрастности рисунка. И после этого мы уже можем довольно точно сравнивать этот рисунок с какими-то, допустим, фотографиями или с тем, как это место выглядит сейчас, и прийти к какому-то более или менее обоснованному выводу. — То есть биологический фотошоп такой? А, — Что-то вроде этого, да. То есть... Как бы можно, наверное, сделать то же самое с помощью того же самого фотошопа, который используется для усиления контрастности в фотографиях. Но когда мы используем оборудование, вернее не оборудование, а программное обеспечение для микроскопии, то алгоритмы этого программного обеспечения, они изначально направлены на то, чтобы удалять какие-то шумы и усиливать то, что мы считаем полезным сигналом. И в ряде случаев, я не скажу, что всегда, но в ряде случаев те же самые алгоритмы могут быть применены, например, для анализа текста или для анализа изображений. И в итоге те детали, те объекты на изображении, которые действительно являются шумом и мешают нам понять, что же на этом изображении показано, в данном случае... Программное обеспечение для микроскопии позволяет убрать этот шум и сконцентрироваться на полезных объектах. Ну, вот, допустим, мы можем увидеть прорисованные окна или двери на зданиях, которые на рисунке до обработки не видно. То есть мы не можем понять, то ли это шумы какие-то, то ли это действительно художник нарисовал ворота и створки ворот. После применения такой обработки мы начинаем видеть, что действительно там изображены ворота. То есть вот, опять же, пример того, как люди, работающие в совершенно разных э, областях, за счет вот этой вот коллаборации, за счет обмена информацией, просто бесед за чашкой кофе могут э, приходить к каким-то очень интересным результатом и получать какие-то новые знания. Вам доводилось работать в научных зав... центрах западных, вы э, об этом говорили, <связываем> с командировки, стажировки. А сравнимы ли условия работы там с условиями работы здесь у вас, в вашей лаборатории, в КФУ? В чем отличие, что бы вы хотели принять, или э, в чем мы лучше? Я бы сказал, что э, любое, э, любая лаборатория, любой университет или Научно-исследовательский институт э, отличается от какого-то другого аналогичного заведения. Даже, наверное, соседние лаборатории в нашем университете будут по каким-то параметрам отличаться друг от друга. И здесь, вот э, мне это очень нравится в зарубежных университетах, они, на мой взгляд, э, быстрее стараются обновлять приборный парк. У нас сейчас очень неплохой приборный парк. В университете, по крайней мере, вот а, те а, направления, в которых мы работаем, они базируются на очень хороших приборах. Но я бы все-таки попытался... А, брать пример в этом смысле с, с зарубежных коллег и не останавливаться на достигнутом. То есть, если мы смогли э, оснастить университет хорошими приборами, и произошло это, допустим, какое-то время назад, нельзя расслабляться, нельзя э, ограничиваться тем, что есть. Нужно внимательно отслеживать все современные тенденции, и если появляется какая-то новая техника, которой у нас еще нет, но которая, скорее всего, потенциально могла бы быть очень полезной для нас, я бы э, вот, стремился к тому, чтобы мы э, брали в этом пример с зарубежных коллег и приобретали такие приборы, э, ну, скажем так, в числе первых, потому что в современных научных исследованиях очень важно э, очень важно пользоваться актуальной техникой. То есть, э, если говорить о той области, в которой я, ну, скажем так, в какой-то степени считаю себя специалистом о микроскопии, то э, микроскопы они совершенствуются очень быстро, очень э, активно. И если, например, пять лет назад были приборы, которые позволяли получить один уровень информации, то сейчас мы имеем на рынке доступные приборы, которые позволяют. Э, на град. порядок больше сведений получить, э, используя те же самые, в общем-то, объекты. И, в общем-то, был бы смысл на это обращать внимание. То есть нельзя, нельзя, нельзя думать, что мы, вот, не обновляя приборный парк, будем иметь возможность двигаться вперед с тем же, скажем так, тем, в том же темпе, как и наши зарубежные коллеги. Потому что по объективным причинам понятно, что... Большая часть такой техники с... разрабатывается за границей. Есть, конечно, у нас какие-то разработки, но вот если вы зайдете в, допустим, любую научную лабораторию Казанского университета или любого другого университета, я вас уверяю, что наверное, 90% наименований это все-таки зарубежные компании. Ну так сложилось, что э, хорошие исследовательские приборы э, в основном производятся за границей. Нам может это нравиться, не нравится, но это так. Вот такая ситуация. И э, понятно, что в первую очередь доступ к этим приборам получают ученые, которые находятся ближе к тем местам. То есть, допустим, если мы говорим о каком-нибудь японском микроскопе, скорее всего, в первую очередь японские лаборатории получат э, просто по географическим причинам. Дело не в том, что есть какие-то ограничения. Они с тем же успехом и нам продадут такой прибор. Но вот физически быстрее быстрее это могут получить те люди, которые находятся рядом. Вот вы сказали о природной, о приборной базе, и ее обновлении, и важности, и значения в развитии науки. А вы скажите, вы попадали в ситуации, когда у вас есть какое-то озарение научное, да, или идея какая-то научная, вы говорите, эх, вот мы не можем сейчас ее взять, потому что нас не хватает того-то, того-то, того-то. И эм, что это? Что вам не хватает условно говоря, для движения вперед по каким-то новым направлениям или по тем направлениям, которые есть у вас сейчас. А Если я... вы, условно, пришли к руководству и сказали, ребята, дайте мне это, мы вот сделаем вот то. Я думаю, что любой э, исследователь на определенном этапе своей карьеры сталкивался с такой ситуацией, когда он хотел бы что-то реализовать, а у него не было для этого... Uh, или ресурсов, или приборной базы, или даже uh, элементарно опыта и знаний. Естественно, и в моем опыте такие ситуации происходят довольно часто. и Естественно, uh, некоторые из этих uh, проблем можно решить оперативно. Некоторые из этих проблем требуют длительного, uh, длительной работы. Когда uh, мы имеем в итоге возможность все-таки реализовать ту или иную мысль, идею, при условии, что это не сделал кто-то до нас, пока мы. А есть вы можете эту мысль как-то озвучить, или идею, или вот это озарение, которое вам пришло в голову или в вашей группе, а у вас пока нет возможности физически, нет возможности, это Ну, это было бы, наверное, несколько опрометчиво, потому что достаточно озвучить такого рода идеи, и вовсе не исключено, что их кто-нибудь успеет реализовать для за, нас. За, я за... могу сказать, что такое бывало. То есть, это, ну, я думаю, опять же, любой, любой исследователь сталкивался с такой ситуацией, когда он открывает.. Э ну, я не буду говорить журнал, потому что сейчас мало кто читает э, бумажные версии научных журналов. Обычно это все на экране компьютера появляется. И когда вы видите, что вышла статья, в которой э, описано вот как раз то, что вы хотели сделать, а вы по какой-то причине не успели, и вам становится... Э, досадно, горько. Как минимум досадно, да, что вот, э, к сожалению, не получилось. Так, такого рода вещи у меня часто бывали. Да. Э, если говорить о том, что что можно было бы сделать сейчас ну трудно сказать я опять же любой исследователь у него много всяких идей если бы например предположим что у вас есть неограниченные ресурсы какие-то не знаю неограниченный бюджет вы можете купить все что хотите любые приборы любые устройства любые реактивы создать любых сотрудников да, любых сотрудников, тогда, я не знаю, много чего можно сделать, но это, скажем так, из области фантастики и какой смысл тратить время на то, чтобы, в конце концов, есть писатели, которые это лучше нас сделают. А Если говорить о приземленных вещах, допустим, в моей области вот сейчас а, произошел очень серьезный скачок в плане а, визуализации, в плане разработки микроскопов, которые позволяют видеть очень маленькие объекты, используя оптическую микроскопию фактически. Они позволяют получать информацию не одномоментно, а структурированно. То есть мы видим как бы отдельные светящиеся молекулы, если совсем просто говорить. Соответственно Толщина вот этих вот э, пучков, которые мы видим на экране, от 300 нанометров снижается ну, до 50, а то и меньше. И что самое важное, мы можем видеть это в динамике. То есть это живая клетка, она делится, она растет, э, с ней что-то происходит, она может подвергаться воздействию каких-то лекарственных средств. И все это можно увидеть вот в таком режиме реального времени. Электронная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, она тоже позволяет увидеть клетку с, даже с лучшим разрешением, но клетка при этом будет мертвая. То есть мы ее фиксируем, мы ее красим, мы ее вводим в какую-то камеру, где, где у нас вакуум ну, да, и да, так далее. Как патологоанатомы. Да да, да, да, да. И вот сейчас такие приборы, они я не помню, два или три года назад Нобелевскую премию дали за микроскопию высокого разрешения. Вот по-моему, я... японцы получили. Там я... несколько человек, один, да. по-моему, из Японии, еще двое, по-моему, откуда... Ну, вот я врать не буду, я не помню. Если хотите, можно посмотреть. Но... Тут ведь как бы не так важно откуда, важно, что уже дали. Ну что ж, на этом мы закончим нашу программу. Спасибо большое вам. Надеюсь, мы еще увидим ваши, нас, вас в нашей студии. А, с новыми открытиями, с новыми изобретениями, с новыми публикациями, с грантами, с финансирование, которое вы привлечете, в том числе для вящей чести Казанского федерального университета. И напоминаем нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях был доктор наук, научный руководитель лаборатории бионанотехнологии Казанского федерального университета, Фахрули. Фахрулин Равиль Фаридович, и вели программу я, Рустам Вафин, и журналист Альберт Бекбов. Спасибо большое, до свидания. Спасибо.